Всем здарова бандиты и бандитки, с вами ГП, продолжаем с вами играть в Ведьмака 3 Дикая Охота В этот раз наконец-то, наконец-то, наконец-то пойдем уже по сюжетному заданию Посмотрим, что нас ждет Думаю, будет интересно, как будет на деле, посмотрим Может будет сложно, может будет легко, может будет неинтересно, может будет очень интересно Никто не знает, сейчас узнаем у нас сразу заставочка. Это военный лагерь. Местным вход только по разрешению командира гарнизона. Я исключение. Ты похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятности. Наоборот, я от них избавляю. Я ведьмак. Ведьмак? Капитан Петр Сарк Винлеве сейчас в башне, за воротами направо. не такие уж вы черные страшные когда хотите умеете быть вежливыми не привыкай нордлинг В башню ты давай попроще потому что мечики то за спиной могут и в руке оказаться Миленько у вас тут, миленько. Знаете, как в чемпионате мира по квидичу в Гарри Поттере. Палаточки там всякие. Ну, вы поняли. И снова заснул. Так сколько деревни даст зерна? Сколько скажете ваше превосходительство? Посмотри на мои руки. На, смотри. Мозоли видишь? Какое я тебе ваше превосходительство. Крестьянин я.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 Uh. У него ты тоже что-нибудь конфискуешь? Если это будет необходимо. Идет война, если ты не заметил. Кто ты такой? Геральт из Ривии, ведьмак. Ватгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Йеннифер из Венгерберга. Куда она поехала? Это военная тайна.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 Мира и мыслов спасибо. Не люблю, когда говорят, типа, что кто-либо там странный. Потому что, как говорилось в одном хорошем фильме, типа У всех есть странности. Типа, если у тебя нет странностей, ты странный. Как бы Ладно, погнали. Че языком? Вызываем? трикладца правда а, подождите тут же точили нет а вот вижу раз пароль так нет одесрань не значит... ты, не Это... ты мне не нужен ты мне не нужен ты мне не нужен <свеч> бывает бывает тут типа можно шмоточки наточить нет блин видно. видимо только мех <свеч> <свеч> ладно пофиг -ко. побежать Спросим у охотника, где он нашел тела. Много Очень много. Да, я вижу, как вы работаете. Стоите на одном месте, меч на плечо закинул и доволен. Классная работа, братан. Выматывающая, так сказать. По два, погнали. все не стихает хотя солнышко светит так вот Утопцы вот нам не интересно пользование нам никакой не приносит с них ничего хорошего не падает тут он вояки ходят. А -а -а, кошмар так стоп у нас же есть мутаген мы по моему можем э а, нет, мутыгены мы еще не можем. На уровне 2. Понятненько. Вот так вот. А быструю атаку мы можем сюда запилить, нет? А, выбрать. Видимо, нет. Ладно. Получим второй уровень разберемся. просто понимаю, что у нас предстоит первый, так сказать, босс. Грифон это же вроде босс. Должно быть интересно, сложно, вроде как. О, вас тут много, ребятки. Такое ощущение, что Грифон вас и не парит, в общем-то.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 Она умирает? А, это, ну, наверное, та дев девчонка, пора. про которую говорили. Ну, да, это да, да, да, точно. Напал, когда нашла ночью через лес. Ночью через лес? В военное время? На свидание бежала. Молодые известны за любви на любую глупость готовы. Раны затягиваются, но она все равно умрет. Кровь у нее под черепом собирается. С этим мои эликсиры ничего не сделает. Я убью Грифона Я согласился убить Грифона Жертв больше не будет Да будут Куда они денутся Не Грифон, так другое чудовище начнет убивать Или человек И что мне по твоему делать? Занимайся своим делом Но не обманывай себя, будто это что-нибудь изменит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 Так у кого же здесь хватило денег, чтобы заплатить за Грифона? У капитана Петера Сара... как-то там еще. А, <сёк> приятно знать, что черные от всего сердца заботятся о нашем благе. Они заботятся только о своей жопе. Нельфгард ценит одно — порядок. Грифон его нарушает, значит, должен исчезнуть. Да. Сначала они разберутся с чудовищем, потом с людьми. <сёк>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 Так, на смертном адре. Ну нет, нет, нет, мы уже, раз мы уже решили идти по сюжетке, то пойдем по сюжетке. С остальным потом разберемся. К охотнику мы еще успеем сходить, так как здесь вот как раз речка, ты Сейчас соберем крушину и потом уже пойдем к охотнику. Это мы тут бабусе сковородку отдавали, по-моему да. М. Вода, блин, тоже такая красивая, очень классно сделано, круто, круто, нравится. Так, ну что, похнали. Ведьмаче чуть -чо. он. Крушина, а даже ведьмаче чуть -чо. Геральт. Геральт. Ладно. А все? Ну так еще на всякий случай. Нет ли здесь какого-нибудь сундучка? Возможно, нет. Ладно, и еще возьмем. Все. Теперь можно идти. Теперь погнали к охотнику. Давай, Геральт, пловец от бога. Опытный фрилансер. Думаю, плотву нет смысла звать. Тут недалеко вроде. Блин, ребят, вас тут как-то слишком много для такого маленького. А, ну, может и не маленького. О, этому малому горбушку хлеба дали. У моего папы тоже был неч... А у меня их два. Ахаха. Да ты издеваешься? Вон оно, вон, вон. Вид... Обернись назад, вон, видишь, сверху. Нет? У Какие-то они все здесь чудаковатые немножечко. Смешные. Так, кто там Есть охотник? Кто? Наверное, на охоту ушел. И что это? Теперь... А, идем по следам. свежие. Мыслов только что вышел. Я надеюсь, этот мыслов живой. будет как-то не очень если мы еще сейчас найдем труп его а вот здорово. ты мыслов Ш -ш -ш. слышишь да волки Я на всю округу воют волки это нет дикие собаки да они опаснее волков собаки опаснее волков не преувеличивай говорю как есть знаете почему нет, но чувствую, что сейчас узнаю. Потому что волки охотятся, чтобы утолить голод, а дикие собаки убивают для забавы. Совсем как люди. Да, многому они от нас научились. Так почему бы и не жестокости. Я собираюсь на охоту. Где-то нашел нельфгарцев, которых убил Грифон. А, понял. Вы ведьмак, убийца-чудовищ.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 Ступайте осторожнее. Давно у вас неприятности с этими псами? Начало войны. Как солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют до да задушат, Мужика убьют для забавы. Корову на мясо, а дворнягу ради что пнут походи. Но избиваются эти шапки в стае. ладно исхода поздно. Они уже на кого-то напали. Давай, там два-три раза мечиком смахнем, и все, и рип мачка. Здорово, Женя Казак. Тыц, тыц, тыц. Тинь, тень. Ого, собака уворотливая. А вообще пофиг. я там еще одна? Что она стоит? Город подпалил. Э. Ой, ой ой ой это что был за фриз такой не неприятный? Это было нехорошо. Да. Я не думаю, правда, что у них есть что-либо хорошее, но вдруг? Дитер. Знаешь его? Мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, и охотником при барине было до того давно это было ну, я вижу ты не хочешь об этом говорить поэтому давай дальше не жаль надеюсь он тебе не друг нет вовсе нет и что покажешь где нашел Ты знаешь что-нибудь об этом гриб оба много это зверь так Опа-опа-опа-на. Так, теперь мы можем поставить уже мотогенчик. 50 здоровья. Ну, вполне годно, вполне годно. А, тут у нас что? Умение, алхимия, знаки, фехтования. Что у нас здесь есть? Увеличивает урон от быстрых атак на 5%, от мощных. Отражает стрелы при парировании, при наведении ла-ла-ла. Я думаю, вот это. Мы все-таки тяжелые атаки особо не используем. И, я так понимаю, можно его как раз поставить в ячейку. А вот это? А вот это тоже можно? Видимо, нет. Только вот такие. Ладно. Для ну что, меня. погнали. Зато ты для него в самый раз. <свист> <свист> И поэтому полюбопытствовал бы. Я по лесу тихо хожу. Так что даже грифон не примет. А я смотрю, честно, у тебя на высоте. Я думаю, так еще пару деньков по лесу побегал бы, и потом бы тебя нашли подранным от грифончика-то. Да, мысль? Добрый день. Добрый. Уже знакомый вроде. Это здесь. <клев> Один лежал там, у пенька. Без головы. Второй висел на ветке, кишки у него свисали аж до... Земли. Берегите себя. Да, вообще без проблем. Я справлюсь. Это не первый Грифон, с которым я имею дело. И, вероятно, не последний. Хорошо, если так. Будьте здоровы. Бывает. ну что, погнали. Земля черная от запекшейся крови. Лагерь. Нильфгарцы здесь что-то отмечали, но Грифон их прервал. Привет. Так, что еще здесь можно осмотреть? Я не особо наблюдаю пока что. Может, тут что, нет? А, о. Следы давнишние, они глубже. Солдаты в доспехах. Наверное, не льгаарцы. Так, я вижу под собой следы но аудио. Э! О, в смысле, что произошло? Так. А, их нельзя осмотреть, я понял. О, смотри, там не зачет есть. Может, что-то полезное. Холст нет. О! Ремонтный набор. Это полезно. Волки пятого уровня. О! Есть следы. Погнали дальше. Угу, вижу. Вижу, вижу. Э, в смысле. Болкобой. Так, хорошо. А куда вы дальше пошли? Геральт. Геральт, ты издеваешься. Что это было?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 А, это, наверное, все-таки самец, да? Потому что если здесь лежит какой-то грифон, то это, скорее всего, самка, и он, может быть, а мстит. Самка. Угу. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Выходит, второй грифон-самец. Глубокие колотые раны по всему телу. Она на когтях и клюве не следа крови.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 Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на Нильгарцев, здесь, в лесу, а потом начал рыскать по всей округе. Я сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весемиру. Советоваться с Весемир. Да, я так понимаю, сейчас мы с ним поговорим, и, видимо, мы уже отправимся убивать этого самого Грифона. Только что-то мне подсказывает, что весь мир нам не поможет. И мы будем в одиночку его бить. Ну ладно, что нам. Сложно, что ли. Я думаю. 10 утра. Самое время убивать Грифона. В припрыжку рядом с ланями оленьками ой ой я ведьма ладно, надо посерьезнее так весемир а че весемир в деревне уже делают а он же сидит там в этой в корчме немножечко подпевает а он уже вот Семер? Да. Что такое? Идем убивать Грифона. У меня две новости. Хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нельфгардского лагеря знает, где искать Енифер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Смешно. он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну рассказывай, что ты узнал. Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну как успехи?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 Эй, воу, воу, Весемир, ты чего? Такой резвый, быстрый, шустрый. Посмотрите, да как он быстро бегает. Он ведь старше, геральт то А несется просто как ветер какой-то. Я его даже догнать не могу. Кошмар. А мы сейчас путь тут срежем. Опа. А -а -а -а. Победа. Ладно, еще не победа, дождик собирается. Видимо, так и должно быть. Речка, золотая нива, очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Но так как? Ты готов? Конечно. Погнали. Начинаем. Ветер сейчас хороший. Прознесет запах приманки на все округу.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 Ну, здравствуй. Хочусь. Он где-то рядом. Пойдем, Погоди. Разминка. Арбалет? Да, супер. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Ведьмак с арбалетом? Предлагаешь нарушить традицию? Ну хватит разговоров. Надо Грифоном заниматься. Ну что, это преимущество в бою никто не запрещает. <клышлен> <клышлен> <клышлен> так, сразу кен наложим, а потом какой-нибудь игни. потому что все-таки учитывая, что это <клышлен> Грифон. Ух ты, я понял хорошо. Ты, я такой уже злой, да, братан? А ну, на тебя не работает. О, супер. Так, главное от него не ловить чем потому что он довольно больно бьется. Сейчас ударю. Лови. А, так ты все-таки горишь. Он еще блок умеет ставить. Во-во-во-во, полегче, пожалуйста. Твой блок не помогает против Слушай, Слушайте, а его весь мир нормально так наваливает. Правда, я тоже тычек лавду немало. может вообще оставить его на мир, а? Че? Yo, я не попал, сори Потому что Весемир вообще что-то не парится, я смотрю Я думаю, он и сам может справиться спокойно Зачем мы вообще Весемиру нужны? Сейчас пока бежим, водички попьем Чуть-чуть подвосстановим здоровье. Я, честно говоря, думал, будет как-то посложнее, а на деле получается вообще все как-то довольно просто. Пол хп с даже не почувствовали. Надо будет попробовать какую-то сложность повыше поставить. Падай. Игни. Подпалим. Тычка уворот, тычка уворот. ворот. Надо работать по такой тактике. Давай, ща я тебя спущу на землю. Оп, лови. Повернулся. Оп. Птичка, птичка. Ах, словил, словил. Входим. Игни. Поверот. Птичка, поверот, птичка, птичка. все. Класс. Супер. Мне нравится. Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Да в смысле, мы его вообще размотали на раз-два. Например. Например. Удар сверху, из восьмой позиции. Слишком предсказуемый. Но об этом позже. Отнеси башку грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в корчме. взять трофей с грифона. Жалко его даже немножко, честно говоря. Ладно. Вот. Давай заберем трофей. Забрать награду. 387 шагов. Вот так. Плотва. Классная погода. Красиво. Погнали, плотва. Задание мы выполнили. Остается только взять свои награды. Так, там вода, я так понимаю, вода через воду не в покое. Поэтому бежим по дорожке. он дорожит. О! Это место силы. Ух тышка, тут еще и призрак седьмого уровня. Забавно. Так, ладно, квент сначала. А, Ирдон, пожалуйста. Давай. Воу-воу-воу, у тебя контрольная атака. Иди сюда, друг. А где ты? Куда он делся? И нормально же дрались. Ну ладно. Да, зажать. А такси? Очко умение вот так просто здорово так а, может знаки реально покачать давайте акси качнем а, цель не приближается к Геральду, пока тот накладывает акции кроме того увеличивается эффективность аксия в диалогах ну давайте купим Я сразу активируем пусть будет Можно сюда зайти? Хм. Так, дверь закрыта, но... Давайте попробуем арк, что ли. Ух-тышка, смотри-ка. Работает. Сокровище под охраной. Это вот этот призрак? А, а, а, вот оно что. Вот в чем дело. Ой, ой-ой-ой-ой. Чёрт, призраки! А, Вечно от них одни проблемы. Так что, что тут есть, кроме могил? Грибы? Блин, а серьезно, а что тут есть? Я вообще здесь ничего не вижу. Одни только. А, вот, сундук какой-то. Охотничьи перчатки и новиградский длинный меч. Все? Больше ничего нету? О, труп есть еще. Смотри, кавалерийские перчатки. Так, а ну давай посмотрим, что это у нас рюкзак. Меч... Э Ну, кстати, вот эти мечи получше, на самом деле, чем мои. Но, опять же, пробитие доспеха. Что по перчаткам? Броня плюс один, броня плюс два. Но они... Вот эти однозначно лучше, надо их взять. Только нужно будет их починить. Легкий доспех? Нет, я лучше легкий доспех возьму. Я хочу, в общем и целом, потом... Э, пойти в школу... Кота... У них легкие доспехи, все дела. Это место силы. Отсюда изливается мания. Да, Геральд, мы уже забрали его. Погнали дальше. <вот> Смотрите, у меня грифон висит. Бойтесь. Ёпта. Вот было бы забавно, если сейчас утопцы на этих чуваков напали. Хотя, я думаю, они этих утопцев на раз-два покрошат. Все-таки. Так, это место мы с вами уже обыскивали. что, э, я уже не помню, как этого чувака забыть. Так, побежали Так, ну что, новые перчаточки я... себе заимели, уже неплохо. И тут, по-моему, даже кузнец был, так что можно будет у него его сразу и починить. Что это такое, вашу мать? Жить-то...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 На, возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. А -а -а, ну ты урод, на ну деньги мне нужны. Сразу третий уровень, нифига себе. А что так серьезно все? Нелюгарский офицер. Надо запомнить тебя, уродец. Надо тебя запомнить. Потом как-нибудь вернуться и... А что будет, если... Ты умом, а... А... <именно> Ладно, я понял. Они наверняка опять какой то там 15 уровня или что-то в этом роде. И я не пойму, почему я вижу курсор. Это очень глупо. Ладно. Так, умение персонажа. Что у нас умеет Игни? Урона, нанесённая Игни, также ослабляет вражескую броню. О, слушай, это неплохо. Надо тоже взять. Это очень даже неплохо. Я не знаю, почему я вижу курсор. Я потом это обязательно исправлю. Ну что, я думаю, на этом можем закончить эту серию. Неплохо сходили. Был первый босс. Э Правда, думал, будет сложнее, но все, возможно, что это из-за такой типа средней сложности. Но, в общем, было интересно, неплохо. Заимели новые перчаточки, немного золота, подняли третий уровень. Так что, будем дальше развиваться. Если вам нравится видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео. Всем пока, ребята!